Камазякский мануальный терапевт. Ложитесь. Давайте, ручку даем, сейчас немножко больно будет. Доктор, я, наверное, завтра не приду. Меня завтра тоже не будет. В чатах э, и в комментариях часто люди пишут, что шея страшная и так далее. Но ну, мы с сам, чем тоже люди и всякое бывает. И, э, например, пациенты тоже тяжелые были, вот там несколько человек по 120 килограмм было тоже э, плюс понервничал, сам у себя диагностировал. Здесь у меня вот второй позвонок вправо ушел. Какие у меня ощущения? Э, я не сплю при условии, что я не сплю на животе. Uh, у меня резко, резкая боль получается вот здесь да то есть ну вот, yeah, yeah. вот здесь вот, да? вот показывает так вот, вот здесь резкая боль у меня была потом uh, отдает вот в эту мышцу то есть разгибатель правый отдает вот здесь в плечо и здесь тоже да бывает простреливает, то есть это все именно от шеи то есть я Сразу у себя нахожу, ага, вот этот позвонок смещен, сам себе там, это получается Атлант и Аксис, да, Атлант первый позвонок, С1, Аксис это второй позвонок, С2. Э, Между ними произошло смещение, не могу сказать, может быть я кого-то из пациентов тяжелого приподнял, может быть, э, э, на нервной почте, что у меня была такая ситуация, тут сейчас по учреждением побегал, по кабинетам меня гоняли, а, ну, любой человек знает, что такое, когда тебя... Как щегла пинает из кабинета в кабинет. Ну, просто неприятно было. Да? Все плечи напрягаются, все напрягается. Хотя вроде раздышился и так далее. Домой пришел, аж между лопатками на ярной почве, аж все свело. Скипидарные ванны, конечно, помогли. Зарядка, конечно, помогает. Но вот остаточный эффект есть. И, видимо, немножко вот себе как-то вот сместил. Основной момент в шее. Если позвонки на месте, хруста не будет. Сразу говорю. Если позвонки не на месте, ну, С7. Там еще есть у меня, да? То есть мы его отдельных. Вот. А вот второй, первый есть. Он. Если... Вот сейчас тоже слушайте. Ушел влево один позвонок. Ага. 2 А. 2 да? тоже. Второй, второй. Угу. Пошел, вот. То есть еще раз. Если позвонки на месте, хруста нет. Если не на месте, хруст будет. Сейчас Игорь Александрович не поставит шею, а потом еще раз проверит. И вы как раз убедитесь в этом. Все, разминку сделаем. Как диагностику вместе с разминкой, да? Mm -hmm. Разогреем чуть-чуть. После тяжелого трудового дня. Все приходится делать экстренно. С корабля на бал. Только что отработали и сразу как бы лечиться. С маленькой разомнем, расслабим. потянем, тракции, поделаем. Четыре, Два, три, два, четыре, пять, Потом с ними компрессию сейчас. Вдох. Выдох, вдох. Вдох. Даже хруст не было. Смотрим. Звонки. Вот позвонки растянут. Сейчас, секундочку. Вот опять же, да, то есть, вот сейчас тракцию сделали, растягивать. Вот у меня позвонки все стоят, на... ну, то есть, они на расстоянии между позвонками большое. И получается, хруста не было. Просто а -а -а. даже расцепля... расцепляться нечем. Почему? Потому что а, через день вешу на петле глисона, да, то есть, себе помогаю. И плюс, да, профилактика постоянно, плюс гимнастики, ну, те упражнения, которые есть у нас в этом. На вытяжениях, Да, да продолжим. Хорошо. Нет? Вот есть угу. один, да? Чуть-чуть. Есть? Чуть-чуть. Вот такой. Угу. Ощутимый только моим пальцами. Не чуть-чуть еле не у, -у, -у. Чуть -чуть ели Здесь у нас. Угу. Не было. Там как раз таки. Там как раз таки был. тут нет ничего Раз, два, три, три. Ну, Ничего нет, да? То есть все уже поставили. Ничего страшного. Все, ведь... ничего фрустов уже нет. Как видите, скандеру стал живой, разговаривает даже. <с когда поворачиваю шею, да, то есть даже при таких резких тракциях, если позвонки уже встали, то вот хрустеть нечем. Мягко. Да мягко, мягкое. да. Хорошо. Все, встал. Встал, боже. Просто проверяю. Садись. Ну, верхний там. Угу. Все на все уже, ну, я даже пальцы... уже, да, уже, я, уже даже... Я, я уже пальцы вот даже тут... не чувствую. Шея угу. очень мягкая, сразу же все. стал. Это было прям тут, был же. тут же И все, у меня сразу мягкая. сразу пошел электрический ток по рукам, сразу чувствую. Легкий Пошло тратист. соединение. В конце тоже разминку. Это все. Круто. <свист> но только что я, Александр, Ильич, поставил шею, да. То есть не знаю, что что, видно не видно. Шея красная, чуть-чуть морщинная. -чуть. Ну, да. <свист> да. Вопрос другой, что э, мои ощущения в данный момент. Ну, да, то, что потерли, получается, растянули. Но э, смещение было у меня незначительно, только один позвонок. И э, да, получается, да. И сейчас чувствую такое немножко, как электричество в руках. Э, и э, расслабление такое ощущение, что ну, не знаю, как будто вот... Сколько мы работали? Три минуты. Три минуты минимум. максимум. То есть, такое ощущение, что меня просто... Э, из меня килограмм 20-30 лишнего веса забрали. Просто у mm -hmm. вот, меня вытряхнули, и все. Я просто вот... Мне прям хочется сейчас вот лечь и заснуть. такое вот прям расслабленность абсолютная была. Хотя пациентов было много и различных, и тяжелых. И вот такая ситуация. То есть, э, бояться не стоит. Я вам показал сейчас, что... Э, э, Специалист высшей категории легко достаточно это делает и абсолютно боязни никакой нет. Мы абсолютно искренне с вами, поэтому главное это уметь делать. Если вы найдете специалиста такого в своем городе, то есть смотрите, что снимает э, правильно, то есть э, как определить, что именно с шеей связано. Давайте я вам перечислю. Первое. Головные боли, головокружение, э, височная часть. Лоб, затылочная часть и слева вот здесь вот, да, височная лобная часть дальше, если справа здесь болит, это желчные пузыри поджелудочные здесь за этим наблюдайте, дальше головокружение резко встал со стула или просто ходите неожиданно как-то ходите, неожиданно возникает головокружение, это два это 100% шея. шее следующий Внутриглазное давление, особенно с возрастом, катаракта и так далее Вот у Игорь живой пример, может приведите, вот пример своей мамы э, Да, у моей мамы тоже было сильно смещено шея э, Глаза плохо видели, особенно правый. ей ставили катаракту Там вопросы в операции уже были А было. не помните, сколько была разницы, вот, ну, минус 2, плюс 2, сколько? Ну, большой, там минус 2 у нее было uh -huh. Вот, то есть не могла я в монитор компьютер смотреть Как раз работает за компьютером, да? Да, очень долго за компьютером работает там по 10 часов, то есть, да, внутриглазное давление очень сильное было, глаз ломил, то есть невозможно было смотреть. Mm -hmm. И она делала за день до этого, наблюдалась, да, у специалиста, и так случилось что она попала к нам на правку, да, на следующий день. И после правки сразу она вообще даже забыла про боль, то, что у нее в глазном яблоке есть, да, она вообще удивилась, и через неделю у нее был повторный сеанс у глазного специалиста, э, к нему пошла, и уже там даже вопрос операции не стоял. Она спросила, а что случилось-то, а что вы сделали, вы что, капали не капали? Да нет, ничего, говорит, не капало, просто, говорит, э, мне поставили, выровняли шею. Ну, не говорит, все, говорит, я этот э, операцию, вопрос, отменяю. операцию, отменяю, операцию на глаза отменяю. Живой пример тоже буквально э, в начале февраля, то есть это... Э, 15-18 дней назад была женщина, у нас 66 лет. Также очередь ждала на операцию на катаракту. Операцию отменила. То есть вот вчера она позвонила мне и сказала, что операцию у нее отменили. То есть 66 лет. Самое интересное, она сказала, что она... На седьмой день после правки Кто-то на четырнадцатый день, кого-то на седьмой день После правильной постановки позвоночника, позвонков в шейном отделе Она сказала, что она начала читать без очков То есть человек отказался в 66 лет от очков на седьмой день после правки То есть глаза полностью восстановились Следующий момент то есть, по глазам, как сказал, внутриглазное давление. Что такое внутриглазное давление? Бывает давит на, газ, на глаз, бывает это связано, ну, на погоду может реакция, может не на погоду, на нервное состояние. Плюс бывает еще э, такое ощущение, как будто мусор все время в глазах, как будто песок попал. Следующий момент. Тянет шею, э, неважно, сводит, не сводит, где-то в верхней части шеи, в нижней части, это тоже шея связана. Прострел вот так по рукам, вот здесь. Не, а не менее пальцев, это все шея. Шею поставить, вот все, что вам перечислил, об этом забываем. А, еще свист и звон в ушах. Да. Свист и звон в ушах. То есть это Честно. прямые показатели. Mm. Соответственно, если такого специалиста, как вот мы, например, в городе у вас нет, э, хотя бы спасайтесь петля глиссона. То есть, найдите в интернете петля глиссона. Мы тоже ее продаем. Это вот... Но петля глиссона очень правильно нужно ее применять. Там получается, нагрузка должна быть. Запомните, пожалуйста, нагрузка должна быть не более 15 килограмм, 10 минут в день, максимум можно. То есть, детям это до 20 килограмм, дети более эластичны. Конечно, петля не решает вопрос, да, то есть она не ставит позвонки на место, но она хотя бы увеличивает расстояние между позвонками, зажатость нервных окончаний и снимает компрессию. Я, честно говоря, сам ей пользуюсь, когда вот особенно если были тяжелые пациенты, видимо, надергаешься, да, то есть и немножко проседает позвонки. Бывает. Ну, вот сейчас даже Игорь Александрович мне тракцию сделал с учетом, что сегодня тяжелые были пациенты, и, в общем-то, позвонки не были соединены. Ну здорово. Вам спасибо большое.